привет дорогие друзья с вами снова card у нас небольшой такой выпуск экспром так сказать промо ролик а что в нем сейчас будет сейчас в нем будем спасать нашего друга колесо крутнули и вот этого товарища мы будем спасать кто помнит как его зовут пишите в комментариях я в конце в конце, ну в общем кто помнит тот пишите а пока вот так вот стартанули, что нам нужно сделать? Вот так вот срочно догнать. Но скажу, я сейчас сделал очень большую ошибку. А, нельзя вот так вот перелетать и а, наперед э, заезжать. Потому что, как заметили, бомбочек у нас было немного у меня было. И как бы я его ранил, было тяжело, в общем, так бы я бы уже его уничтожил, и так мало жизни, вот, ой, как быстро мы с ним справились, но могли справиться еще и быстрее, в общем, викторий, победа в переводе, что значит, и мы освободили Мэтта, Мэтт это один из самых первых, самых первых первых наших соперников во второй части. А в этой части он нам друг. Много у нас уже освобожденных, много еще не освобожденных, очень много. В общем, подписываемся, ставим пальчик вверх, пишем комментарии и смотрим новые-новые-новые выпуски. И всем пока-пока.